Итак, очевидно, что чтобы управлять страной, необходимо стереть и переписать всю ее историю. Тогда ее будущее будет полностью в ваших руках. Именно поэтому памятники нашему прошлому разрушают. В Нью-Йорке снесли статую Тедди Рузвельта, величайшего и самого популярного из всех американских президентов. Статуя стояла десятилетиями, но ее больше нет. Бунтующие действуют по всей стране. Но этого было недостаточно. Поэтому психи из Пентагона решили осквернить самое крупное и значимое кладбище Америки, Арлингтонское национальное, прямо напротив Вашингтона, и снести мемориал погибшим в гражданской войне. Крис Бетфорд, исполнительный редактор журнала «Общество здравого смысла», написал вдумчивую и очень интересную статью о том, что происходит и что все это значит. Он присоединяется к нам прямо сейчас. Крис Бетфорд, спасибо, что пришли. Я не уверен, что смогу выразиться лучше, чем вы написали. Резюмируйте свою статью, пожалуйста. Они пытаются снести памятник в Арлингтоне, посвященный погибшим на войне конфедератам. Это не памятник победе. Это не памятник с надписью «Восстаньте, грядет еще одна война». Это памятник примирению. Надгробный камень над могилами погибших на войне конфедератов, которые похоронены там, в Арлингтоне. Это символ мира. Женщина в мантии, держащая лавровый венок, и плуг, который символизирует перековку наших мечей. Под ним изображена круговая статуя южан, откликающихся на призыв к войне. Эту сцену часто критикуют. Да, на ней действительно изображена романтизированная и идеализированная версия юга. Но по сути это памятник примирению в очень сложный период времени. Если мы говорим, что 2020 год был сложным, то период после гражданской войны, когда около 2% американского населения отдали свои жизни в битвах, был чрезвычайно напряженным и тяжелым. В течение десятилетий после этого, семьям конфедератов не разрешалось даже ухаживать за могилами павших. Америка прошла через то, через что большинство стран не проходят. Они пережили гражданскую войну. И 30 лет спустя, когда они стояли бок у бок в испано-американской войне, их взаимная привязанность возродилась, а сердца смягчились. Люди, которые сражались за разные стороны, протянули друг другу руки и сказали, мы попытаемся найти выход вместе. Люди, которые построили это, дочери конфедерации, знали, что их страна была далека от идеала. В то время они не имели права голоса. Оставалось еще много проблем, с которыми нам предстояло справиться. Но то, как мы смогли объединиться в такой сложный период, это достойнейшая часть нашей истории. Ее нужно помнить. Неуважительно и низко поступать так со 150-летним кладбищем. Еще один вопрос. Можем ли мы предотвратить уничтожение американской истории? Они не имеют на это права. Верно? Абсолютно с вами согласен. Конгресс действительно дал Пентагону право избавляться от исторических памятников, но они говорили о названиях бас и дорог. А такие вещи, как Арлингтонское национальное кладбище, подпадают под юрисдикцию Комиссии США по изобразительным искусствам, как часть кладбища, гражданская архитектура. То есть военные, которые так отчаянно жаждут сравнять это место с землей, не имеют на это никакого права. Да, мне очень жаль, но вам нельзя осквернять кладбище. Неважно, кто там похоронен. Крис Бэдфорд, спасибо вам. Спасибо.